После адаптации мембраны мы приступаем к внесению костного стомещающего материала. В данном случае мы используем губчатую крошку логинного происхождения производства фермулярласт. аккуратно заводят состо замещающий материал под мембрану разобщающую в достаточном количестве к соответствующим дефекту, После чего можно приступать к ушиванию операционного поля. Поскольку в данной методике не используется вертикальных разрезов и полноценного полнослойного отслаивания, нас, от нас требуется создание плотной герметичной раны вокруг в данном случае формирователя десны. Мы используем матрасные швы для того, чтобы затянуть десневую манжету. Вокруг формирователя десны препятствует смещению костного трансплантата и барьерной мембраны. И также я рекомендую при этой методике использовать прижимающий крестообразный шов вестибулярно. Вот таким вот образом мы с вами удалили зуб, одномоментно поставили имплантат с высокой степенью стабильности и устранили вестибулярный костный дефект в области этого только что установленного имплантата.